Всем привет! В этом видео расскажу вам про правильное применение жидкого металла как термоинтерфейса, а также развею некоторые мифы про него. Начну с того, что жидкий металл который применяется в компьютерной технике для улучшения теплопроводности не ртуть, про который вы знаете из школьного курса физики или химии, а смесь безвредных для человека металлов таких как галлий, индий, родий, серебро, цинк, олова и некоторых других. Хоть металл и медь теплопроводность в десятки раз лучше, чем топовые термопасты, но сложности, которые связаны с его применением и дальнейшей эксплуатацией, а также мифы, ничего не имеющие общего с реальностью, мешают его массовому применению. Первый миф – это жидкий металл въедается в металлическую поверхность кулера и разрушает ее. 99,9% кулеров выполнены из алюминия или меди, или их комбинации. А также очень часто встречается вариант, когда медная теплосъемная пластина или весь медный кулер покрыт никелем. Так вот, в инструкциях к жидкому металлу четко сказано, что нельзя жидкий металл применять с алюминиевыми кулерами, так как жидкий металл вступает в реакцию с алюминием и как результат происходит деформация зоны соприкосновения. С медью, особенно с никелированными поверхностями, жидкий металл не вступает в реакцию, а просто покрывает их тонким слоем. Так что исключив алюминиевый радиатор из применения, можно точно утверждать, что жидкий металл не въедается в поверхность кулеров, с которыми его можно применять. Второй миф. Поверхности, между которыми находится жидкий металл, прикипают друг к другу. Производители жидких металлов утверждают, что в течение первых 48 часов жидкий металл затвердевает. В результате чего его эффективность возрастает, так как в твердом виде его телопроводность увеличивается. Но на самом деле это утверждение только отчасти правда. Так как жидкий металл действительно затвердевает, но только в тех местах, где расстояние между поверхностями не более четверти миллиметра. Там же где расстояние полмиллиметра и больше, в лучшем случае затвердевает только очень тонкий слой. А остальная часть жидкого металла остается в жидком состоянии и только через очень большой промежуток времени, который числяется кодом, а то и более, он затвердевает. Третий миф. Жидкий металл взаимодействует с кристаллом процессора или процессорной подложкой. Это утверждение является полным бредом. Так для того, чтобы жидкий металл хоть как-то подействовал на кремний, а именно из него и сделан кристалл из стеклотекстолит, на котором он размещен, необходимо температуры выше 1000 градусов, чего конечно же в компьютерной технике не бывает. Прикипеть к кристаллу жидкий металл тоже не может, так как это разные по структуре материалы. Теперь поговорим про применение. Первый вариант это применение жидкого металла под крышкой процессора, где Intel или AMD вместо припоя намазывают сомнительного качества пасту. Подробно рассказывать, как заменить эту пасту на жидкий металл я сейчас не буду, так как уже сделал два видео на эту тему. Скажу только то, что разница в температурах под нагрузкой достигает 20-25 градусов Цельсия. Такая разница позволит вам или значительно уменьшить обороты кулера для более тихой работы компьютера, или разогнать процессор и получить 10, а то и более процентов к производительности. Второй вариант это применение жидкого металла не только под крышкой процессора, но и на крышке вместо термопасты. И сразу скажу что я не рекомендую использовать жидкий металл на крышке, так как во время нанесения или после установки кулера на процессор, излишки жидкого металла скатятся с крышки и с большой вероятностью попадут в сокет или куда-то на материнскую плату, и как результат произойдет замыкание. Если вы все же захотите использовать жидкий металл как термоинтерфейс между крышкой и кулером, то настоятельно рекомендую использовать компьютер в горизонтальной плоскости, чтобы излишки жидкого металла не катались у вас по всему корпусу. Если у вас под крышкой уже нанесен жидкий металл, то использование жидкого металла на процессорной крышке даст вам выигрыш против топовых термопаз только 2-3 градуса Цельсия, что никак не сопряжено с теми проблемами и сложностями с которыми вы столкнетесь. Как я уже говорил ранее, жидкий металл прикипает к металлическим поверхностям если вам по какой-то причине понадобится демонтировать кулер с процессора, то помимо возможной проблемы при демонтаже, вы еще и должны будете избавиться от застывшего жидкого металла с поверхности кулера и крышки процессора. Если зашкуривание поверхности кулера не проблема, то зашкуривание процессорной крышки приведет к частичной или полной потере лазерной маркировки. Третий вариант это применение жидкого металла вместо термопастов в видеокартах. Здесь разница более скромная чем в первом варианте и составляет примерно 6-10 градусов Цельсия, что все равно является значительным результатом. Но нужно помнить, что необходимо соблюдать максимальную осторожность при использовании жидкого металла, а сам процесс нанесения напоминает процедуру скальпирования процессоров сокета 2066. Также необходимо покрывать SMD элементы лаком или чем-то подобным во избежание попадания на них жидкого металла. И напоследок поговорим про выбор жидкого металла. На данный момент жидкий металл широко распространен только от двух брендов, это Cool Laboratory и Thermal Grizzly. Если вы смотрели первую часть моего сравнения термопаст, то знаете, что топовая паста Cryonat от Thermal Grizzly уступила пастам от Noctua и Arctic 3 градуса. Такая же история приключилась и с жидким металлом, где продукция от Thermal Grizzly уступила примерно 2,5 градуса Цельсия продукции от Cool Laboratory. Подробно про то, как я тестирую и почему моим тестам стоит доверять, смотрите в видео, которое я упомянул. Ну а на этом у меня все, до новых встреч.